Приветствую всех любителей видеоигр Стрейхи Так, я на самом деле что-то подзабыл, где мы остановились Но, нам ну, тут сразу подсказочка, что надо открыть дверь Вообще-то бы и сама бы справилась, без меня Как-то там надо осмотреться Или здесь надо осмотреться, подожди А, здесь надо осмотреться, точно Я еще предлагал, по-моему, окно выйти. Дверь это единственный способ выбраться из сирены Думаю, ее можно открыть из центра, вон там Надо придумать, как в него попасть, не помешало бы осмотреться Во-во-во Так Честно, я уже забыл, как я туда собирался попасть. Ну, как-то же я должен был сюда попасть. Так. М -м, забор. Могу на машину запрыгнуть? О. О, сейчас ее внимание привлеку, да? Нам повезло, кто-то оставил ключи в двери. Прыгай в кузов грызвика, а тут ты сможешь перепрыгнуть через забор, чтобы попасть в охраняемую зону. Блять, она меня подкинуть не могла никак. Блин, ну да ладно, и прикалываться что ли, типа? Да ну, какая-то прям плохая идея, по-моему. Ну, поехали. Давай, еще передавим. Будто бы этого никто не слышит. М -м -м -м -м. Да, этого точно никто не слышит. Так, это разговор с ним. Поэтому мы сейчас пока забьем. Мне просто интересно посмотреть на воспоминания. А, ну все понятно. Я понял. Так, здесь дверь. Боюсь, нам придется побегать, блядь. Вот чего я боюсь. Что если мы сейчас откроем дверь. Да, это... Работает Почему робот не мог никак, не мог сам смотреться там немножко. А, ну все, побежал. Блять. Да ну. Отъебись, отъебись, я говорю. Так и куда мне мне их вокруг пальцы типа водить? Беги, беги, беги, беги за машиной, беги, беги, беги, кошечка. Да ну, я что типа не успею? Бля. А, а как, стопы? Я должен был запрыгнуть что ли? И че? Бля, только не говорите, что мне реально всю дорогу надо бегать, там, уворачиваться, все такое, бля. Бля, ну пиздец. Ну попробуем, что могу сказать. Так, сразу на перерез пойдем. А, тут на перерез никак не получится, я понял. И куда мне, типа, бежать? Какие-то медленные роботы, если честно. Просто в прошлый раз с ним как-то быстрее летели? Пошли специально О, котцы! А, и еще ищут, продолжительные отличности! А где котик? стопой не понял! Надеюсь, я... Как же меня там надо тормошить жестко? А, я в кузов залез? Прям в кузов, в кузов! Закройте мне сейчас, да? Типа, спасайся! Нет, ну ты чего? Нам не выбраться, пока стражи у нас на хвосте. Я могу отвлечь их ненадолго, но тебе нужно уйти. Манифест аутсайдер гласит, Мы должны попасть в аутсайд любой ценой. Я его написала. Не, правда? но не оставляю. Теперь ты один из нас. Цель не в том, чтобы мы все добрались до аутсайд, но один из нас должен это сделать. Иди скорее, я охраняю тебя в своей А, я сохраню тебя в оперативной памяти, маленький аутсайдер. Блять, а ее поймают по итогу, да? Ну или даже она отвлечет их внимание, но.. На самом деле так обидно. Мне прям аж обидно, если честно. Пусть хоть радио поиграет, я не знаю. Но здесь без, без, с беспалевной музыкой. Как бы.. Просто обидно в целом. Ну, кстати, красивая комнатка. Такое ощущение, как, вот, типа, знаете, комнатка разработчиков. Такая отдельная, специальная, сделанная. О, обидно. Ну, что я могу поделать? А, стоп. А как мне? Стоп, я не понял. Так, хорошо. Хорошо. А, вот, все. Подождите. А, тут дырка. О, я ее не заметил. Представляете? Метро которым тысячу лет никто не пользовался. Без света здесь будет как-то не очень. Так, отлично. А. О, еще код-проход. Не знаю, пропущу ли я какие-то там сознания или так далее. Но я пока гуляю просто. Даже не уверен, правильно ли я иду. О, батарея, да? О, я шел правильно все это время. Метро. Некор Корпорейшн. Да, хорошо метро заработал это ведь что-то наподобие вечного электричества у них было ну или по крайней мере что-то такое так если так кто-нибудь появился из-за того что все заработал это возможно грозит нам опасность да вроде нет никаких источников памяти я здесь не вижу ворота как ворота открыть подождите изнутри что ли Ой, вправду ключ можно использовать. То есть этот ключ был уже изначально от вагонов. А, ну и двери автоматически. Хорошо. Упростили нам путь. Как бы угрозить, если это прям конец уже, конечно. Это будет на самом деле не серьезно. Только ждать серию ради 8 минут. Ну, 10, ладно. Буквально, ну, это бы там, вкратце. Ой, едем Можно посмотреть? Центр управления. Это еще не все, ладно. Где я? Тут так темно. У нас вроде есть электричество, но... Но это самое. Я не могу никуда запрыгнуть. Мне не дают. Я все специально сделал, чтобы не... я не смог посмотреть, что там за вагонами происходило. Была там локация, не было и так далее. А, то есть я приехал. Хорошо. Робот-уборщик, смотрите, какой красивый, аккуратный. Привет, чем я могу тебе помочь? А, ничем. Но дополнительной памяти мы здесь больше нигде не возьмем. Остается только основная память. Ой, полный, рабочий, красивый торговый автомат. Да здесь все красивое, вы посмотрите на это. Вполне себе все аккуратное, хорошее. Эскалаторы только что-то не работают. Этот мне не нравится, ну ладно. Красит, убираются, что-то тут. Привет! Приветствую тебя, житель города Крепости 99. Wait Сити 99. Я занимаюсь покраской этой зоны, пожалуйста, будьте осторожны. Краска не просохла. Хорошего дня. Так. У меня тут испаритель работает воздуха. Увлажните, ладно, испарите. Нихуя сказал. Иногда он меня напрягает. Надо его включить. Сюда. Так. Блин, это такое все цивильное, красивое. Сити сейлот. Город продан, типа, чё? Приветствую тебя, житель города крепости. Дверь, ведущая на поверхность, заблокирована в рамках режима изоляции. Если у тебя есть какие-либо пожелания, пожалуйста, обратитесь к любому сертифицированному инженеру в центре управления. Хорошего дня! Хорошо, чтобы выйти, нам нужен сертифицированный управленец. Бля, сейчас мы можем посмотреть, да? Можем посмотреть на город? Да. То есть вот из этого... Блядь, это сколько мы падали. То есть вот этот вот город, вот этот вот, вот, этот вот окруженный стенами, оказался нам таким огромным. Но он как бы в принципе огромный, но не настолько. Бля. Зона, вон та зона карантина, помните ее? Вот мы сюда на вышку залазили. Мы и так вот потихонечку двигались наверх. Он там тюрьма. Здесь вот город, из которого мы убежали. Блин, настолько воспоминаний. И приятных, и не очень. Так этот вот стекла моет. Как я понимаю, мне надо кого-то найти. Только вот где и кого хороший вопрос. А, вот все нам туда. Блин, а если я один выберусь, это будет, конечно, не очень. Но ну, если честно. Так, сейчас он взломает, да, на дверку? Центр центре закрыт каким-то протоколом безопасности. Написано, что вход разрешен только людям. А еще написано, что я не считаюсь человеком. Эй, это оскорбление протокол безопасности. Может быть, если будем работать вообще, то сможем открыть проход? А, а... а, я понял. А как? Мне что-то подвинуть сюда надо, да? Было бы еще что подвинуть. Вопрос Как сюда что подвинуть? Я-то, в принципе, понял А, во, во, понял Иди ко мне Пойдем со мной О, иди, иди, иди сюда Езжай, езжай Ну Еще, еще, еще Езжай, езжай Во, красавчик Стой тут Ты взламываешь Но ну, прыгай. О, О. Провода все порвали Ух ты. Вход открыт. Красота. Как все просто. Я живое существо. Так, не человек, но живое существо. Это центр управления городом. Отсюда они контролировали все. И он пуст. Ни одного человека. Я помню, как сильно их ненавидел. У них было все. Чистое пространство, безграничная власть, свобода передвижения. Но их это не спасло. Чума. Теперь я помню. Все умирали, они считали себя выше этого. Они ничего не сделали, чтобы нам помочь. Я видел, как умирала моя семья. Чувствовал себя беспомощным. Я не мог ничего сделать, чтобы их спасти. А -а -а. Но зато я могу помочь тебе. Мы все еще можем пойти в аутсайд вместе. Я сохраню память о человечестве, людей, людях, которых любил. Последняя частичка воспоминания. Единственное, жалко, да, я вот эти вот не все собрал. Но пофиг. Как Я пытался, правда. Ну, в том городе было сложнее этого достичь. То есть все умерли от чумы. И остались только роботы, которые некоторые из них эволюционировали. Получили свое эго, я и так далее, и тому подобное. Ну что, Посмотрим. Вот он, главный компьютер. Сейчас он к нему подключится, да? По данным центра ЭВМ, здесь уже много лет никого не было. Весь город застрял в, древнем, в давнем цикле блокировки. Если мы отключим его, то сможем уйти. Нужно отключить остальные системы к сети. В этих компьютерах хранятся необходимые нам данные. Нужно их включить. А, хорошо. Пока ты этим занимаешься, я поищу пароли и зашифрованные ключи, чтобы попасть в систему. Так, значит, мне надо включать компьютеры, Хорошо. Как он не жив... Как-то он... А, все, я понял. Я думал, это какая-то это самая... Как это называется-то? А -а -а. Ты скажи, я скажу. Пятнашки, я думал, если честно. А тут все просто клавиатуре прошелся, блять, и все готово. Сработало. Молодец, дружище. Нашел! Я знаю, как открыть город. Что-то здесь не так. Погоди, может быть, есть и другой способ? Control Station. Заблоки... А, заблокировано, да. Вот рабочая станция, чтобы открыть город. Нужно преодолеть несколько уровней безопасности, иначе ничего не выйдет. А теперь сделаем то, что мы умеем лучше все. Я взломаю компьютер, а ты кое-что уничтожишь. Так, и что мне надо уничтожить? Так, подожди, а что мне надо уничтожить-то? Ты мне не хочешь рассказать, что я должен уничтожить? Ага, Хорошо. Отлично, минус одна система безопасности, я понял Так, он сказал несколько уровней безопасности Давайте теперь посмотрим Не понял Опа, еще одна безопасность вижу Так, как мне тебя отключить? Так, вообще надо следовать, судя по всему, проводам, да? Опа Отлично, Минус еще провода Ну, ломай, ломай Так, отлично Первый взлом пошел, да? Ух ты, блять, он сломается, скорее всего тем потребляет больше, чем я ожидал Он выйдет из строя, скорее всего Так, Instruction Alert. О oh, нет, мы должны двигаться дальше. Да, он скорее всего сломается, бедный. Будет очень жалко. Очень жалко. Потому что он к ней подключается напрямую, либо он останется в этой сети, либо сломается в конце по итогу. Я же говорю, апч. Не переживай, я смогу позарядиться, как только мы откроем рабочую станцию. Врет и не краснеет, врет и не краснеет. Его уже жалко, если честно. Осталась последняя станция. Так, она подключена вот к этому блоку питания. Как него сломать? А, все, понял. О, жалко его. Видите, он уже красным горит. А значит, это все. Я же сказал. Кажется, этому маленькому телу Конечно, ничего, все будет в порядке Просто отнеси меня на рабочую станцию Можем отключить сигнализацию Ну еще и говорить все-таки может Эх Ну вот, мы в безопасности да, он уже еле-еле дышит в Слушай, я тебе должен кое-что сказать. Я знал, что для отключения стороны системы управления городом потребуется огромное количество энергии, больше, чем может выдержать тело дрона. Но теперь, когда система безопасности отключена, я могу перехватить управление и открыть город. Перехват контрольной системы может уничтожить и моё ПА. мне У сделал сделают выбор, когда подключился к первому компьютеру. Я знал, каким э последствиям это может привести. Мне жаль, что мы не увидим аутсайд вместе. Я думал, что мне нужно сохранить память о людях, сохранить прошлое. Но я вижу будущее в компаньонах и в тебе. Позволь мне снять это с тебя. Я так и думаю. Ты был моим другом самым лучшим. Ха, о котором я мог только мечтать. Спасибо. Если он сейчас просто разломается, это будет обидно. если честно. Я бы его так бы просто хотя бы с собой бы забрал. Так жалко, у на самом деле, такой путь с нами прошел. М -м, как жалко, блин. А, видя, он уже привязался к нему. И бросает. Так мило. Он сейчас откроет город. Да, дверь открывается. Ультрафиолетовые лучи их будут убивать, точно Изурки все поумирают Ультрафиолет же на них очень сильно влияет Ну чего? Только они должны лопаться, они просто... А, лопаются, лопаются, все хорошо И голубит Весь город тем самым очистится А почему они? А, -а, а, система безопасности, точно. Он же отключил полную систему безопасности и открыл дверь. Я так не хочу вставать, если честно. Ну, дверь потихонечку открывается. Но придется вставать. Если его придется оставить... А, я могу лечь рядом с ним и полежать еще Жалко, конечно Можно понаблюдать, как открываются двери Со стороны Бой, он такой, пульси Настолько огромная Слоевая защита, что она открывается По слоям, то есть раз слой Два слой, три слой То есть как большой конструктор очень жаль, что я не могу его взять с собой. Я его даже коснуться не могу. То есть, в целом. Обидно. Блин, а при свете дня он классно выглядит. Город намного приятнее смотрится. <coughs> так, ладно. Пора уходить. Блин, так оби... Я так не хочу его оставлять. Блин, а кто мне двери потом будет открывать? Хоть... Даже слов нет, если честно. А, город наконец. Интересно, если бы я ему всю память восстановил. Он бы сразу прошел. Или нет? А, я все еще двигаюсь. Просто кинематографическая картинка появилась. Чтобы показать нам красоты этого мира. О, голуби. Они еще живы. То есть город закрыли из-за чумы. Те, кто смог спастись, никто не спас. Или, может, кто-то спасся. Ну, не факт. Не очень приятная концовка, конечно. И приятно одновременно. Я мяукать не могу, кстати. Прикиньте. А ведь коту даже с роботами больше теперь делать-то нечего. Все. Он ну, с ними общаться теперь не сможет. Так ты ему робот переводил? Ну, в целом, да, скажем так, на кошачьи. Это хороший знак. Отлично. Не понравилось. Это хорошо. Видели, да, там в конце систем запустилась? Он, судя по всему, наш маленький робот убежал опять в интернет. Может быть... И будет какой-то. Ну, хотя не то чтобы продолжение, может быть, он решил опять там остаться. А может быть, все возможно. Все, и титры такие короткие. Или я что-то нажал. Ну, в общем, робот, скорее всего, уже... Ладно, это хороший знак Надежда, по крайней мере, надежда. Потому что наш робот все-таки теперь в сети. Снова в сети города. И может управлять. Но задница на самом деле, судя по всему, если он смог привлечь хотя бы кота. Привлечь, помочь. Да, как говоря То он сможет какого-нибудь тело найти себе. Тело. И потом встретиться, возможно, с котом. Ну, там, странство не странствия, И так далее. И в целом, зато все увидели аутсайд. Очень хороший час. Мне очень понравилось. Хорошая игра. Весьма интересная. Но... Я чуть ли прям не опечалился о концовке, хотел сказать, ну все, можно выключать, блять, робот умер, продолжать нет смысла. Но уже было и так понятно, что это концовка. Поэтому, ребят, спасибо за просмотр, предлагаю игры для обзоров. До новых встреч, пока-пока.